Крышку Всем привет. Привет, друзья. С вами Лиля. И Михаил. И мы сегодня экспериментируем с кипятком на морозе. Саратов. Сегодня утром было минус 21. Ах. Ай, аккуратно. Так, раз. Наливаем. И? И выпиваем. И выпиваем. Держи. Ой. Раз, раз, два, два. Я как будто подпишись, как у вас.